Какие показатели клинической оценки мы учитываем при планировании хирургического лечения рецессии десны? Это фенотипические показатели: конституция, тип кости, объем кости, объем десны, точки крепления мышц, форма зубного ряда, формы и размер зубов, межзубовальное расстояние, генетические индексы. Всем проводится контрастная компьютерная томография до и после. Составляется план ортодонтического и ортодонтиологического лечения в случае конкретного пациента кого оперировали до установки ракет системы и заполняется всем пародонтологическая карта пациента. Из парадонтологических показателей клинических мы учитываем, конечно же, глубину рецессии, это расстояние от СЭС до зенита рецессии, ширину кератинизированной десны, по сути это да, объем прикрепленной кератинизированной десны, толщина кератинизированной десны путем зондирования, Расстояние от режущего края зуба до зенитой рецессии, потому что этот показатель стабильнее, чем показатель от ЦЭС. И линия CES может меняться в процессе лечения. Поэтому мы всегда еще меряем расстояние от режущего края. Есть интересные показатели, которые говорят о том, что состояние улучшилось, чем если оценивать только по показателю глубины рецессии десны. И величина зубодесневого кармана. Мы заполняем вот такие таблицы до начала лечения и клинические показатели, и затем уже по окончании. Через 3, 6 и 24 месяца. И в данной модели основным показателями является процент закрытия корня зуба как главный показатель эффективности лечения рецессии десны. Ну вот мы хотим сказать, что он получается бывает даже больше 100 и даже бывает 130 за счет того что меняется биотип десны у пациентов полости рта высота этих тканей она также увеличивается и перекрывает полностью цементно малевое соединение или когда мы делаем это допустим на реставрациях, когда мы часть зуба сначала реставрируем потом оперируем и у нас объем десны мягко ползет как раз по этой части и мы получаем физическую величину высоты объема мягких тканей больше чем, ну и, соответственно, как пропорции больше 100. Для множественных рецессий была предложена вот такая схема. При наличии ширины кератинизированной десны апикально 3 более миллиметра. То есть, если она вообще есть и можно перемещать, тогда это один вид методик. Или если она отсутствует апикально и латерально тоже, тогда предлагаются другие методы или также двухэтапные. Пример такого плана. Мы учитываем также жалобы, с чего мы и начинаем, и после клинического осмотра и всех необходимых диагностических мероприятий составляется диагноз. Ну и, соответственно, выбирается план лечения. Бывают разные сегменты, оперируются разными методами. Или вот как здесь, первый и второй сегмент был выбран один метод, фронтальный участок нижней челюсти оперировали другим методом, ну и конкретные зубы, детальный участок дистальные участки нижней челюсти – это тоннельный метод с вот, собственно, что и происходит в результате некая декомпозиция плана и выбора отдельных методик для разных групп зубов, исходя из показателей рецессии. И комбинирование методов в одной полости рта, оно однозначно говорит об эффективности всех из них, с чего мы тоже и начали. Какие факторы также будут влиять? На выбор методики. Это, конечно же, класс рецессии по Миллеру, как основополагающий показатель. Это класс углицосочка по Тарну. Это объем окружающих тканей Десны. Это различные некриозные поражения, э, пришечные дефекты. Качество окружающих тканей Десны. Наличие слизистых мышечных тяжей в этой зоне, которые, по идее, должны иссякаться. Мелкое преддверие полости рта, которое нужно формировать в процессе хирургического лечения одномоментно. То есть это диктует тоже выбор методики. И степень экструзии зубов. Сколько сильно они выдвинуты наружу или наклонены, или имеют какие-то другие показатели. И тогда мы определяем и методику операции, и выбор пластического материала, и определяем количество этапов лечения. Предложена трафаретная таблица для лечения одиночных рецессий Десны, где учтены все показатели. Первый – это показатели классификации рецессии по Миллеру. Она представлена вот здесь наверху. Интерес заключается в том, что таблица учитывает те показатели, которые не учитывают классификация по Миллеру или любая другая классификация рецессии Десны, применяемая на сегодня. Нами были дополнительно введены сюда это ширина кератинизированной десны, это образие твердых тканей зубов в наличии толщина кератинизированной десны. Ну и вот сейчас подошел этап, когда мы накопили опыт клинический по тем пунктам, в которых были пустоты. И можем еще дописать целый уровень вниз, целую строчку. Это с учетом показателей мелкого преддверия полости рта, потому что там будут несколько модифицированные методы. Все методики по цвету объединены, не все это, скажем, тактические подходы объединены цветом для просто удобства восприятия и быстрого поиска нужной операции и запоминания. Поэтому методики могут быть одноэтапные, двухэтапные, однослойные, двуслойные, комбинированные, всякие еще разные Одни с трансплантатом, другие с твердой мозговой оболочкой или сочетано. Вот об этом это нам и дает поним... понять именно вот эта таблица и комбинирование э, признаков фенотипического планирования. Разработана фармакологическая схема поддержки э, пациентов при лечении множественных рецессий десны, особенно с оттягощенным анамнезом ну, или какими-то общесоматическими проблемами. Мы объединяем два сосудистых препарата. Который, один из которых изменяет проницаемость стенки сосудистой, а другой реологические свойства крови. Он делает ее более жидкой, текучей, а другой препарат изменяет проницаемость сосудов. И при травме организм готов активно восстанавливаться, лучше крови слизисто на косничный лоскут, быстрее кровь сворачивается. Ну, там и так далее во всех отношениях вот эти обменные процессы, они активизируются, хотя препараты не имеют на самом деле, системного действия. А второй из них включает гемодиализат крови и телят и используется как субстрат для регенерации. То есть он не является активным компонентом, его поглощают как строительный материал. И за это время мы формируем уже первые сформированные клетки, которые в дальнейшем дифференцируются только уже до конечного своего состояния. И тогда уже мы закрепляем результат необходимых препаратов. Мы назначаем для профилактики отека стабилизатор тучных клеток, а не только гистаминоблокатор. И антибиотики, если мы и прибегаем к ним при лечении множественных рецессий, что бывает, на самом деле, не так часто, это замедленные, замедленное высвобождение препараты В каркасных таблетках, конкретно если говорить про кларитромицин, формиклоцид B500, СР он имеет специальный маркиров, который говорит о том, что это каркасные таблетки, и препарат будет освобождаться медленнее. Поэтому нужно меньше дозировку, меньше частота приема и так далее. Обязательно мы используем пребиотики и пробиотики, поскольку картина в полости рта она может отражать картину общесоматическую и гастроэнтерологическую, всякую еще другую, и неспецифических барьеров защиты. Поэтому мы их все восстанавливаем и формируем. Если имеются болевые ощущения у пациента, то мы назначаем тогда один из тоже современных препаратов, который являлся бы селективным блокатором цикла оксигенация-2 и не влиял на желудочно-кишечный тракт, не обладал никакими нежелательными эффектами и токсичностью. Что-то из современного, что имело бы минимальное количество приемов и требовало, в общем-то, однократное, наверное, какого-то. Применения. Это гель для швов, который мы используем для того, чтобы восстанавливать состояние мягких тканей. Их качество было намного адекватнее на этапе снятия швов. Если надо, пациент может поддерживать в дальнейшем тоже свое состояние. И, конечно же, полоскание фитодент, который мы используем также и для промывания этой области послеоперационной, и для полоскания полости рта до приема и после. Его можно использовать в он отлично пенится и обладает поверхностной активностью. Вот эта схема объединяет все эти средства и по неделям разбита, какие из них мы как применяем. нами отработан полностью протокол ведения пациентов. Для обработки операционного поля мы используем различные средства и растительные комплексы с химическими компонентами и протравливающие гели для подготовки поверхности зубов, поскольку зубы также обрабатываются по специальному протоколу. Мы сначала химически удаляем весь импрогнированный бесклеточный цемент мертвый, да, размягчаем его, затем мы его полностью удаляем, заполировываем эту поверхность для того, чтобы повторной контаминации бактерий не наблюдалось. Ну и также все средства общехирургические, что делать при болевых ощущениях, как устранять отек и так далее. И за счет назначения сосудистых препаратов действительно все проблемы они меньше, поскольку активированы обменные процессы именно микроциркуляторного русла, к чему и тропно действие этих препаратов. И в день операции мы пьем, конечно же, антигистамин для того, чтобы была профилактика отека, особенно у реактивных пациентов, у кого уже был опыт лечения рецессии десны, мы наблюдали такие нежелательные последствия. Получение аллогенной дураматор происходит следующим образом. Это первичная механическая очистка от фрагментов твердой мозговой оболочки Применение ультразвука под вакуумом при частоте 42-38-42 Гц. Для того, чтобы удалить следы жира, белка и нуклеиновых кислот, это использование органических растворителей для активной очистки, комбинированных тоже, которые по сути обезжиривают, они удаляют следы жира, которые могут оставаться, ну, и там кислот. Это лиофилизация низкотемпературным методом. И стерилизация радиационным методом быстрыми электронами. Ну и вот в итоге такой очистки, как показало наше исследование, материал не содержит никаких следов, жило, белка, нуклиновых кислот. Белки там есть, но уже не те, не клеточные, а межклеточные вещества. И там нет ДНК, что тоже говорит о полной очистке от клеточных структур.